Всем привет, друзья, у меня просто великолепное настроение. Знаете почему? Потому что я сегодня утром проснулся, и у меня на видеоролике, где я обещал вам за 20, за 10 лайков открыть все мои боксики, вы, вы просто поставили 20, в два раза больше. Я просто так рад. Спасибо вам огромное. И еще бомбезная новость. У нас 91 подписчик, ставь лайк за мои Старание видеомонтажа – старания в <смех> Это просто ужас. Когда я начал монтировать, у нас уже 58 тысяч новых подписчик, мистер Титан. Спасибо вам огромное, ребята. Вообще, я так рад, как же много сегодня произошло, и причем это все утром. Я просто просыпаюсь, а у меня столько всего разных Спасибо огромное. Сейчас мы играем каточку, чтобы накопить на бигбоксик. И так как у нас прошло ну, больше трех дней, у меня накопилось побольше боксиков, чем на прошлом видосе, то есть в прошлом видосе было 33 бигбокса, а сейчас уже 40, почти 7. сейчас последняя 47 будем добивать. И кстати говоря, у меня накопились эти сундуки за полмесяца, буквально все испытания, все задания выполнял, там куча всего было сделано и в принципе мне не хватает парочку пассивочек. Герсов очень много не хватает. Тем более голды. Монеток в игре вообще маловато дают. Но ничего страшного. На каточке вы видите, что у нас стимится все буквально. Это 900 трофеев. 870. Если я не ошибаюсь, 880. Так как я... Ну, конец сезона слил мне. А было 900. Вот. И меня просто выселили. Я немножко ускорил, так как я сидел в кусте. Потому что мне ну, делать тут нечего, в принципе. Я хотел... Занять хорошее место, но по итогу здесь начинается Рубилова. Не успеваю подпрыгнуть, я умираю в дыму просто. Ну, меня все равно там зажали. Вот. Восьмое место, да, минус 7. Ну, ничего страшного. Сейчас еще одну каточку. Обязательно играть снова. Я нажимаю, чтобы выполнить еще одно задание. И надеюсь, в этой катке у нас получится занять топ-4 минимум. Вот. Кстати говоря, если вы не знаете, я создал Телеграм-канал, и там я буду публиковать всякие записи, но буду начинать я где-то со 100 подписчиков на Телеграм-канале, так что добиваем, и будем там уже общаться нормальненько. У нас почти на без 100 подписчиков, это просто такой классный момент. Я, я, я знал, что я добью 100 подписчиков, но так быстро, я вот прям вообще рад. Так что обязательно подписывайтесь, добейте, пожалуйста, мне 100 подписчиков. Надеюсь, вам понравится этот видеоролик, и тоже прожмете лайкосик под этим видео. Если да, кстати говоря, если вам нравится открытие, можете написать. Я могу, от... кстати говоря, <laughs> если вам нравится открытие, я могу открыть полностью Bra Brawl пас. У меня он есть на моем твинке. Если на этом видеоролике соберется, ну сколько я. Так как мы набрали 20 лайков, давайте 20 лайков набираем на этом видосе. 20 лайков и я открываю полностью боевой пропуск на моем твинке. То есть с нуля получается до почти что конца, так как я еще не добил э, до максимального уровня. Надеюсь, вы не супер быстро набьете, потому что я не успею накачаться до 70 уровня. Так как осталось до конца брал паса всего-то 10 дней. В общем, сейчас у нас э, хорошо получается, хорошая Джанет попалась в моей тиме и Отис. Без тиминга, если что, здесь невозможно выиграть катку. Против всех невозможно переть, это стадо будет давить тебя толпой лучше, чем, чем по одиночке. Так сказать, на один на один потаранится. В принципе, я здесь э, один в поле не воин, поэтому и тимлюсь. А сейчас у нас остается три бойца. Я начинаю бить Ортиса. И хочу занять топ-2. И у меня это получается. Добив Ортиса. У меня мало хп. и умираю в дыме. И так что нормально. Все, забираем эту каточку. И выполняем сразу же 2 задания. И возвращаем кубки, самое главное. И вот залетает мой 47-й боксик. Сейчас будем открывать. Перед началом я хочу показать, что у меня по аккаунту. Что мне не достает. Сначала мне нужно выбить пассивку на Бонни. Две пассивки не хватает. У единственной Бонни. Гаджеты есть. У Отиса тоже все есть, у всех остальных тоже. Поэтому нам нужно выбить побольше гирсов и пассивку на Бонни. Две. Ну, лучше хотя бы одну. Так что открываем сразу же. Кстати говоря, неплохо дает сразу же с первого бокса и гирс, и много очков силы. Кстати, смотрите, 9, 10 дней остается до конца Брал Скоро будет новый Брал Пас. Я его должен буду пройти до... Какого-то 60 уровня, и тогда я просто открою его полностью на видео. Я не буду от открывать вообще ничего там. И надеюсь, будет годное открытие. Посмотрите, там выпадает звездная сила, черный порох. Это самая, ну, на самом деле, хорошая пассивка, которая используется в турнирах в основном. Вот, ну вторая тоже неплохая. Сейчас будем пытаться ее открывать. Убивать, так сказать. И такая небольшая, но важная новость. Я завтра не буду выпускать видео. По субботам я отдыхаю, поэтому видеороликов не будет. На протяжении всей недели, да, будут выходить видосы, но э, в субботу я отдыхаю и чилю, так сказать. Вот. Так что можете за этот период написать мне, что вам больше хочется увидеть на этом канале. То есть я планирую записать видео, как апнуть очень много трофеев и повысить скилл. Если вы хотите, то, соответственно, просто попросите. Я сделаю для вас, постараюсь много всего сделать. Так что очень много контента ожидается. Остается 10 боксиков. И потихонечку выпадают герсы, очки силы. Это очень здорово. Да, вкачиваю здесь вообще на рандом. Так что вот так вот. Остается всего лишь 3 боксика. И мы открываем третий. Удвоители жетонов. Нормально, тоже хорошо. Ух ты, сколько много падает. Это просто кайф. И последний боксик получаем. Хорошо. Сейчас, кстати говоря, у меня 8200. Выпало 47. кому интересно, 4000. И у меня сейчас есть очень много бойцов, которые я хочу прокачать на десятую силу. Во-первых, на чем... Я обосновываясь, что хочу прокачать десятую силу. Это вам совет, кстати говоря. Прокачивайте тех бойцов, у которых урон единичный. Самый важный. То есть, если э, единичный урон меньше, то, соответственно, вам будет сложнее на нем отыгрывать. Если я хотел Брока прокачать, но... Он достаточно сейчас не сильный такой, такой себе боец. Мне не особо нравится. Бо тоже не особо, но... Например, Роза. У нее суммарный урон достаточно маленький. Вроде бы 1800-1900. Я вот хочу ее прокачать, так как э, на 10 силе, вроде бы, или 11 там уже по 2К бьет урона и уже хорошо, в принципе. И Динамайк, так как у него... Так как это метатель, его обязательно нужно вкачивать. И у меня практически все метатели на 10 силе. Кроме Грома. Да. И вот у нас закончились все монетки. И кому интересно, у меня 15 бойцов на 11 силе, 30 на 10 и 13 на 9. Потихонечку будем прокачиваться. Так что следите, следите обязательно за моим контентом. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи и всем пока.